Это Алиса. Она ведет активный образ жизни и много тратит на шопинг, посещение ресторанов и фитнес-клубов, а также на обслуживание своего авто. Все это обходится ей недешево, а в конце месяца набегает и вовсе крупная сумма. Алиса пробовала пользоваться скидочными купонами, но, как правило, компании, предлагающие такие услуги, предоставляют их с ограничениями. Также Алиса пользовалась традиционными скидочными картами, но ей было очень неудобно таскать все их с собой, а назойливое СМС-информирование сводить ее с ума. Как же найти удобный способ экономить свой бюджет и получать максимальные скидки? Решение есть! Это карта IQ – карта скидок, которая объединяет скидочные карты всех заведений. Алиса заходит на сайт, проходит быструю регистрацию и заказывает карту а уже через два дня получает ее в ближайшем почтовом отделении. Теперь Алиса всегда в курсе скидок рядом с ней. Ей больше не нужно копить бонусы и покупать купоны. Ведь с карты IQ она получает мгновенную скидку именно там, где ей нужно. Карта IQ. Любовь с первой скидки.